Человек век живет во имя жизни, любит и близких, и друзей, остается в памяти в отчизной из поступков, подвигов, идей. И неся святых мемориалу средь забот, житейской суеты, верим, будет доброго начала символ нашей памяти и уважения святых. Давайте начнем с того, что рота погибла в полном составе практически. Таких случаев не так много бывает в боевой истории, когда рота погибает в полном составе. Это горе, это тяжелое такое состояние. Но. Самое главное, надо знать, что было это, что это произошло, и случилось это во время контртеррористической операции с терроризмом. да, Мы же понимаем, с, чего, с чем велась война. То же самое по нашим ребятам, говорят. Ну Помните, 9 рота была 345-го полка. Она не вся погибла, конечно, слава богу. Там небольшие потери были, но... Об этом подвиге тоже надо помнить. А о шестой роте, это вообще ВДВ, это единственная такая рота, которая в полном составе практически погибла. И 21 герой Советского Союза. Я считаю, что вот эти вот мероприятия, которые мы проводим, мы поставили памятник Арансону здесь. К сожалению, к сожалению конечно, мы поздно его поставили. Но при Украине нельзя было его, видимо, ставить здесь. Но вот при, Сов... при России мы этот э, вопрос решили. И сегодня мы установили информационную табличку, специально для того, чтобы люди знали, что не просто здесь памятник стоит, а почему он стоит здесь, как люди погибли. Вот Поэтому, я думаю, эта табличка она символическая такая. Но вот люди, я видел, мы его поставили раньше немножко, открывали только сегодня. А люди подходят, смотрят, интересуются, молодые люди подходят и удивляются. А что было такое? Да, было. Было такое. Об этом надо знать, об этом надо помнить. Павел Алексеевич, с праздником вас. Спасибо. Вы В каком году первый раз прыгнули? В Каюбариксеевич. Прыгнул. В каком году это? Было? Ну, в Десафафе. А год какой был? Ой, это 50, наверное. 9. Или 60. Ага. Или 60. Аварби в 62. -м. 62. -м. Да. Попрошу. Попрошу. Попрошу D18. Что скажете со служивцем и тем, кто только собирается быть десантником? Готовиться надо. Надо защищать Родину. И любить Родину. Слава ВДВ! И Маргелова мы любим! Ну, ну хорош. Ну, У нас и морские пехотинцы, и десантники и ВДВ, кто служил, и спецназ, и разведчики состоят. Поэтому вот 138 человек в нашей организации. Было больше. Уже ушли люди. К сожалению, уходят. Я хочу Господи. всем пожелать, в первую очередь, -то крепкого здоровья. В первую очередь, здоровья. Успехов вообще в жизни. Хорошего тыла своего. Ну и тем, кто сейчас принимает участие в специальной военной операции, а мы знаем, это практически все десантные войска, удачи и победа будет за нами.